На канале Шарабаров. Я считаю, что это непорядок разобрать самые масштабные, крупные долгие осады в истории, но при этом опустить этим такой маленький нюанс а именно осадные орудия. А то что это получается? Осады разобрали, а чем именно осаждают, что именно используют? Мы не говорили об этом. Прошу прощения и исправляюсь. Начинаем. метательные орудие. Если собрать воединое название всех таких орудий древности, то получится прилично такой список и во всем этом очень легко будет запутаться разумеется все рассматривать не будем нет я не маньяк поговорим о самых распространенных ну или одних из самых распространенных все метательные машины можно поделить на три категории по тому, какая сила используется для запуска снаряда. Первая категория, так называемые тенсионные машины, работают по той же схеме, что и лук. Разгибаясь, плечо машины посылает снаряд вперед. Данный метод идеален для небольших орудий, но при увеличении размеров оказывается, что очень трудно подобрать удачные параметры для такого вот лука, который вдобавок нередко ломается. Данный тип машин самый легкий из всех. Вторая категория — торсионные машины. В них использован более хитрый метод. Пучок натянутых волокниг, жил или веревок вставляется рычаг, который вращают до тех пор, пока он не дает должной силы натяжения. Потом его еще доворачивают зарядным механизмом. И когда рычаг отпускают, сила скрученных сил посылает снаряд. И третий тип, гравитационные машины, они работают на обычной силе тяжести, то есть противовес запускает снаряд. Такая конструкция оправдана лишь для самых больших машин, когда добиться нужного усилия от торсионной схемы становится невозможно. Но прежде чем мы рассмотрим сами орудия, немножечко истории, надеюсь вы не против. Если что перемотайте, до пунических войн крепости практически вообще не штурмовали, вот серьезно. Вспомним осаду Трои. Ахейцы многие годы сидели под Троей. Это не было чем-то необычным для того времени. Крепости осаждали, некоторые сдавались сразу, против других пытались применить хитрость или подкупить предателя, чтобы тот открыл ворота. С Филиппа Македонского и начинается история штурмов. И нам предстает чуть ли не весь классический осадный арсенал. Осадные башни, тараны, катапульты, баллисты. Примерно в 300 году до нашей эры Дмитрий Поляркет становится первым теоретиком применения боевых машин в штурмах. Кстати, эту науку еще долгое время будут называть полиаркетикой. Первым масштабным штурмом стало взятие Сиракус. Римский полководец Марцел привез туда Самбук и еще кое-что из осадного арсенала, а Архимед применил против него множество катапульт и баллист самой различной системы. И понеслось. Техника совершенствуется и римлянами, и греками, и осадных орудий становится все больше. Практически в каждой крепости подкатывают катапульты и баллисты, а римляне активно осваивают особый строй – черепа который применялся между прочим специально для безопасного ношения тарана. Походы Веспасиана и Трояна окончательно убеждают мир в возможностях осадных орудий. Триеры оснащают баллистами, а родосцы еще во времена пунических войн осваивают метание огня катапультой. В средние века осадную науку активно двигают вперед византийцы, У них появляются саперные войска, опытные артиллеристы и многие новые разновидности орудий. В третьем крестовом походе Филипп Август Французский и Ричард Львиное Сердце осаждают Акру. И тут Филипп на глазах изумленной публики демонстрирует возможность возможности требушета. Поход, к слову, оказался провальным, но к требушету присмотрелись все. В 13 веке, во времена правления Эдуарда I Длинноногого, англичане переходят на знаменитые длинные луки, но Эдуард отдает должное и осадным орудиям, лично создавая самый мощный требушет своего времени – Боевого Волка. Он предназначался для осады Стерлинга. В 1480 году при осаде роду сатурками у защитников кончается порох, и инженер крепости рассчитывает с нуля конструкции Требушета и катапульт, с которыми успешно противостоит Мухаммеду II. Какова же была в принципе тактика применения метательных машин? Сокрушение укрепления находится за пределами возможностей камнеметов. Тем не менее, камни могут разрушать обычные здания, галереи, идущие по гребням стен, и крепостные ворота. Ядра, несущие зажигательный состав, способны вызвать пожары. То есть, Основной задачей метательных машин была бомбардировка внутреннего пространства крепости навесом через стену. Действие на защитников оказывалось преимущественно чтобы деморализовать, так как жертвы были немногочисленными и случайными. Данный эффект нельзя недооценивать на самом деле. Подобные залпы рассеивали иллюзию безопасности, создаваемую высокими и прочными стенами города. Защитники, чьи семьи безнаказанно истреблялись противникам, были вынуждены либо сдаться, либо выйти из города, чтобы уничтожить катапульты. же напротив находили широкое применение в обороне. Конечно, легкие камнеметы не могли остановить ползущий к стене таран или идущую на приступ пехоту, но они были необходимы для подавления вражеских катапульт и разрушения легких щитовых укрытий, за которыми работали вражеские саперы. А теперь же рассмотрим сами орудия. Баллиста. Баллистой в римской армии именовалась двухплечевая машина торсионного действия, которая метала круглые ядра, либо стрелы, по относительно настильной траектории. Использовалась не только при штурме, ибо римляне поняли, что против больших скоплений людей баллиста творит чудеса, и вовсе не пресгивали применять ее даже в открытом поле. Также они встречались и на кораблях из-за своей легкости. Обладая достаточно высокой прицельностью, у некоторых баллист было два боевых режима, прицельный и дальнобойный. Анагр – это плечевая торсионная метательная машина с дополнительной прощей, предназначенная для метания снарядов по сравнительно крутой параболической траектории. В качестве снарядов выступали сферические камни или горшки с зажигательной смесью. Есть два различных мнения касательно анагров. Первое. Они были изобретены римлянами после заимствования у греков-баллист и представляют собой технологический шаг вперед. Вместо конструктивно более сложной баллисты получаем более простой камнемет, который к тому же имеет калибр в 20 раза больше, чем его предшественник. И второе мнение. Она имеет более низкие дальность и точность стрельбы, чем баллиста. Это первый минус. У него отсутствуют механизмы вертикальной и горизонтальной наводки. Второй минус. Следовательно, баллиста – более эффективное оружие. И значит, римляне в эпоху расцвета технологий и военного дела должны были предпочитать баллисту. При этом, однако, сторонники обеих мнений сходятся в том, что анагр и баллиста – устройство различного назначения. Баллиста – это орудие двухцелевое, которое можно использовать как в качестве осадной, крепостной, так и в полевой артиллерии. Анагр же – это орудие исключительно осадное. Скорпион. Небольшой двухплечевой стреломет, предназначенный для стрельбы по настильной траектории. Скорпионы более ранних конструкций изготовлялись из дерева и были более громоздкими. Осадная башня. Там уж не только про метательное орудие будем говорить. Это внушительное сооружение, которое позволяло наиболее быстрым способом, ну, при удачном стечении обстоятельств, разумеется, взобраться на стены. Такая осадная башня служила прикрытием от вражеских стрел и была своеобразной площадкой, с которой лучники могли атаковать противников на стенах. Делали осадные башни из дерева, и башни всегда покрывали не негорючим материалом. Например, шкуры скота, которые должны были быть непременно свежими. Иногда для этих целей использовались металлические листы. Перемещалась башня на колесах посредством скота или за счет ручной тяги. Такая башня могла вмещать до 200 человек, не считая дополнительных осадных орудий, установленных на ее уровнях. С момента появления первой осадной башни, которая была построена в Карфагене, и до начала эпохи Пороха, конструкция этих осадных орудий претерпевала ряд изменений. Но суть всегда оставалась неизменной, что раз за разом рождало одну и ту же проблему. Осадная башня становилась беспомощной, если поверхность была недостаточной достаточно ровный. Катапульта. Всем хорошо известная машина, подсылающая камни и разбивающая стены городов. Полагаю, именно такой образ возник в головах, да? Но на деле все несколько иначе. Настоящая катапульта представляет собой простой стреломет, который работает по принципу торсионного действия. Другими словами, катапульта это станковый арбалет и ничего более. В общем, баллиста. Конструкции было великое множество, но так или иначе, название этого осадного оружия говорило прежде всего о принципе действия. Изобретение при описывать Дионисию Первому, тирану Сиракуз, который собрал самых умелых ремесленников своего города и призвал их создать технологическое оружие, которое повергнет врагов в ужас. Созданная ими катапульта помогла уничтожить флот Карфагена. Когда тот напал на Сиракузы, применялась катапульта как против людей и пехоты, так и в качестве осадного оружия. Для последнего использовались не стрелы, а камни наподобие ядер. И стоит отметить вот что. Да, по сути это стреломет, но до IV века до нашей эры, Катапульта называлась Баллистой, а Баллиста Катапультой. Потом по невидовым причинам названия поменялись. Требушет – сокрушительная метательная машина, которая использует гравитационный тип действия, что позволяет метать очень тяжелые снаряды, нанося серьезный урон крепостным стенам. Несмотря на вид этой машины, сама конструкция довольно проста. На устойчивую раму крепится рычаг, и два плеча – короткий и длинный. На длинном находится веревочное седло для снаряда, на коротком – противовес. Кто именно придумал требушет, никому не известно. Есть письменные упоминания о том, что подобная машина встречается в Китае в 5 веке до н.э. Я не удивлен. Долгое время трибушеты были самым результативным орудием штурма. Однако уже к 14 веку, в период столетней войны, эффективность трибушета была снижена. Дело было в новых типах фортификационных сооружений, которые прекрасно выдерживали силу и мощь снарядов, выпущенных из этого камнемета. Таран – стенобитное орудие, представляющее собой бревно, конец которого снабжен железным или бронзовым наконечником. Самый простой таран оснащен боковыми ручками, за которые и должны держаться войны. Но бывали конструкции маятники, такие тараны действовали автоматически, что заметно облегчало штурм крепости. Сами римляне приписывают изобретение тарана карфагенянам, но по правде говоря, качественные крепостные ворота таким манерам можно было бить очень долго и абсолютно безрезультатно, ведь их порой оковывали железом, а сзади стояли подпорки, другим концом воткнутые в землю. Главная трудность при взломе ворот тараном – это камни и смола, и все прочее, что вообще могло обрушиваться на голову штурмующих со стены. Требовалось прикрытие. В итоге римляне используют плотное построение, со всех сторон закрытое щитами, черепаху. Она медленно ползает, но прикрывает отчасти снарядов. Но большие камни черепаха не удержит, да и смола порой протекает насквозь. Тогда изобретают таран с крышей, укрепленный на такой случай. Однако такую огромную конструкцию уже не понесешь в руках. И таран ставят на колеса. В этой конструкции ничто не мешает подвесить бревно на петли, оковать его конец и заострить. А команда неплохо защищена таким образом. Конечно, защиту нельзя было назвать идеальной, но шансы выжить у пробивающих ворота становились значительно выше, нежели раньше. Эйнарм по внешнему виду напоминает римский анагар. Однако, если в анагаре в качестве основного упругого элемента использовался внушительный моноблок из жил крупного рогатого скота, то в Эйнарме их заменили длинными досками. Благодаря этому получилось весьма остроумное устройство. Взводя длинный метательный рычаг и Эйнарма посредством ручного ворота, обслуга машины добивалась того, что две длинных упругих доски выгибались в точности так, как если бы являлись гигантскими луками. Затем накопленная потенциальная энергия упругости древесины переходила в кинетическую энергию вышвырнутого прощой камня. Эспрингаль – довольно редкая боевая машина, катапульта на тенсионном принципе, ее рычаг упругий, ворот изгибает его и рычаг, распрямляясь, швыряет камень, который находился в мешочке или корзинке. Делать эспрингаль трудно, С силой он уступает анагру, но обладает большей дальнобойностью, но несмотря на это, данное орудие большой популярности никогда не имело. Штурмовая лестница. На самом деле тут говорить-то не о чем. Лестница как лестница. Однако существует миф, что преимущественно именно лестницы использовались для взятия крепостей и городов. Как бы так сказать, чтобы было понятно в первую очередь мне. Штурмовать город при помощи лестниц можно лишь при подавляющем численном превосходстве, и одновременно с этим должен быть очень высокий боевой дух или же крайне жесткая дисциплина. Потому что, ну подумайте сами, вы лезете по таким лестницам на стены, да вы смертник, вы просто типичный смертник. На любых уважающих себя крепостных стенах были специальные рогатки, чтобы сбрасывать эти лестницы вниз. Самбук. Это диковинное орудие было в моде в древние времена. Представляет оно собой нечто вроде подъемного крана, которым поднимают солдат на уровень стены. Осадные башни тогда еще не придумали. Состоит из платформы, длинного изогнутого рычага, подставки и системы лебедок, которым двигают рычаг с на ней платформой, на которой и стоят штурмующие. Недостаток этой конструкции очевиден. Уязвимость. Большая уязвимость. Видео подошло к концу. Поздравляю. На 7 позвольте отчалить. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи.